Всем привет! Хочу записать рефлексию по писательскому марафону. Сегодня у меня 54-й день, он еще не написан, но уже я уже знаю, о чем я буду писать. А сам марафон, он идет 33 дня, писательский марафон, и потом можно продолжать делиться также своими постами в Телеграм-чате. И лучшие из них будут попадать в аккаунт самого марафона. Так вот, что же мне дал этот марафон Нелли? Во-первых, я поняла, что я люблю писать больше, даже больше, чем я думала. И... Раньше я проходила разные курсы и там все давалось с точки зрения структуры там вот это потом это потом должно быть вот это и как это все расписать все в этом духе то есть от головы в этом же марафоне акцент идет на чувства и я поняла что я так люблю писать через чувства что посты они всегда есть, потому что каждый день будут какие-то чувства. Может не быть каких-то мыслей, идей, хотя когда что-то планируешь обычно, ну оно очень редко совпадает, что ты именно это и напишешь. А чувства они всегда есть. Они могут быть разные, может быть радость, может быть злость, агрессия, гнев, печаль, восхищение, восторг, принятие. Мягкость, нежность, очень много разных эмоций, и я убедилась, что даже когда нет мысли, я все равно напишу пост. Я приняла своего внутреннего творца, потому что я отвергала, возвращалась, ходила кругами, о, я так люблю писать, а потом, ну что я буду, ну текст это что, ну несерьезно все равно что-то в голове такое было и я уходила от этого искала что-то другое что-то снова а сейчас я поняла что что это жизнь слово это то что идет из меня то что чем я живу что меня исцеляет что меня наполняет вдохновляет и А еще благодаря марафону и тому, что я продолжаю писать дальше, вообще с Нелли я научилась как-то больше не подавлять эмоции, чувств, их выражать. Большей частью, ну, все равно где-то что-то есть, это, наверное, есть у всех, может быть, нет. Вот, и... Я поняла, что вот эти тексты, каждый день, они мне нужны для того, чтобы я просто выплеснула из себя какие-то чувства, какие-то эмоции, которые во мне есть, и я э, через взаимодействие с кем-то, например, их не выплеснула, или ну почему-то почему они не вышли. Я могу написать пост и выразить их. И это для меня своего рода терапия, и еще через марафон я научилась чувствовать себя, я научилась обращать еще больше внимания на чувства и слушать не свою голову, хотя ну, периодически все равно я ее слушаю, но я настолько прям чувственно как-то ярко, тонко стала чувствовать себя, свои желания, свои чувства, ощущения то, что идет из головы, а что идет от сердца, и это настолько ценно Если вдруг вы любите писать, и вы еще не на марафоне, добро пожаловать. Если же вы не собираетесь заниматься текстами, хотите выражать чувства, хотите перестать подавлять себя и слушать себя, марафон для вас. Марафон вообще... Просто для вас, потому что слово есть в этом мире. Потому что, потому что это чудо, чудо-марафон. Всех приглашаю, Нелли, благодарю.